Итак, время пошло, мы переворачиваем наши часы, я люблю этот звук, всем привет, кисы и коты, добро пожаловать на мой канал, да, да, да, сегодня мы смотрим экстремальные лайфхаки для красоты, боже, перед тем, как мы начнем, как всегда у меня для вас отчет удачи, все те, кто поставит лайки за 3 секунды, 3-3-3-3-3, удача будет сопутствовать, сопутствовать вам всю неделю, я считаю, успевайте, Засучили рукава погнали. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам именно так. Мы начинаем смотреть экстрем в бьюти индустрии. Мамочки, еще это опять сделали. Какой-то кошмарный ужас. Губы как будто не настоящие, не Я же так не могу сделать. У меня слишком чувственные губы. Пыль какая-то летит даже на них. Это что? Это же перманент? Это же перманент. Я просто никогда не делала. Но как хорошо, что я занимаюсь такой вот работой, такими вот видео, что я могу хотя бы посмотреть, как это происходит. Они буквально заполняют краской губы. Капец, это же такая серьезная ответственность. То есть тебе нужно идеально подобрать цвет губ и чтобы он тебе не надоел долгие-долгие годы. Ты, конечно, можешь перекрашивать его и так далее, и тому подобное, но его все равно губы будут иметь определенный оттенок. Мне хочется посмотреть, что будет, когда смоют. Ну, еще же там корочка вот эта отходит всякая дичь. Блин, это такая болезненная процедура. А, балдеть например, растягивает ей губу и туда. Зафигачивает краску, понимаешь, да? Это пипец! Зафигач краску, зафигач краску, зафигач. Было и стало. Ну хз. Мне не нравится. Мне не нравится неестественность. Как-то надуто. Нет, не мой формат. Это что такое вообще? Что за две какие-то... Я не могу понять. Две какие-то надутые Ну Нет, это рот вот такой. Вот, как с какого-то карикатурного кино. В общем, мы тут делаем идеальные пропорции, отмечаем свои брови разными. Кто бы мог подумать, да? Вот, допустим, лет, например, 10 назад, когда красили наши там мамы брови, и мне кажется, никто не рисовал вот такую геометрию на лице. А просто же брови, дахно, сейчас покрасим, и нормально. Но тут все прям по линеечке. Мы такие стали, вот знаете, такие вот мы... В 21 веке. Ой, в смысле, такие же наши тоже в 21 были. Ну, в смысле, вот наше современное поколение. Такие мы, чтобы волосинка к волосинке. Ресничка к ресничке. Может быть, поэтому всем все надоело. И сейчас все стремятся как-то более быть разузданными. Есть такое слово? Я не знаю. Раз... Раз... Короче... Нормально все. Ой, мамочки, у нее прекрасная века. Вот это прекрасное века и позволяет вообще не краситься. Вот у меня, например, глаза. Они такие, знаете, вот есть такая детская припухлость вот здесь у меня. Вот я такая вот, короче, раньше, когда я просыпалась, у меня каждое утро я просто была такая пухшая. Потом это прошло. Там пить перестала, все такое я шучу. Не перестала. Пере... Не ну, видно же по лицу. Какой пить, блин? У меня конь стоит. Я не пью. Вот. Эй, не меняй цвет. Пожалуйста. Ах ты падла. Не слушается меня. Ой, не слушается меня. Деня! Да. Ты опять забыл звездочку поставить. Думаю. Да. Я коричневая какая-то. Я поставил. Нет. Вот почему... Я не, я поставил. Реально. Она стоит. Это я поставила сейчас. Ее не было. Сделано нормально. Угу. Вот. Ну и все, мы вот так вот тут растушивали все это. Это какой-то Хэллоуинский макияж. Это капец. И это только один глаз. Внимание. Их два. Еще второй нужно рисовать вот так часа три. А вот это точно Клеопатра. Вот это прям Клеопатра, Клеопатровна, Клеопатра Вовича. Это ж Клеопатра. Серьезно? она, мне кажется, примерно так красилась. Ну, конечно, ресниц у нее не было тогда, но это капец. Это капец тяжеленный макияж, тяжелющий просто. Ты такая потом приходишь вечером, у тебя ресницы такие бум. Капец, это пушок убирают. ай яй яй яй яй яй яй яй я. Вот это понимаешь, да, ты такая лежишь, а тебе скальпелем вот так орудуют. О, это кто? А фу? Боже, мамочка. А это ужас был какой-то чери, наверное. Наверное. Посмотрите, ей полностью обрабатывают лазером лицо. Видимо, что-то она лечит, что-то лечит. Размашь мне консилер по губам. О, да. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Она все это так делает. Я ретматила консилер под своим губам, а теперь я наношу розовый оттенок Барби. О. Это так смешно. Вы бы видели, как я губы крашу. Где моя помада? Это делается быстро, вот так. Чё, плохие губы? Нормальные? Нормальные! Вот это ровность, эта ровность меня достала. Мне, наоборот, нравятся всякие тинты. Вот такая корейская тема, чтобы такая все растушеванная вот эта линия была. Чтобы глазки блестели. Если стрелочки, то они малюсенькие. Чтобы был хайлайтер, розовые румяна. Ну, вот это вот все мне так нравится. Так нравится! Я могу рекламу какую-нибудь снимать. Мне этот порошок так нравится! Они все так выглядят в рекламе. Абсолютно пластиковая, не Я не знаю, что ему там на телевизоре учат. В своих телевизорах в этих. Понасмотритесь. Надеюсь, все не распарили, потому что как-то хреновенько давится все. Я люблю, чтобы... Это же классно. о